Да, конечно. Сергей Алексеевич, чтобы напомнить Леонид Станиславич, что с креативом команды, что сегодня не получилось ну, сделать. Ну, как бы так. Есть э, несколько причин, почему и связанные с тем, что э, пришлось перекраивать линию защиты, поповную зону, поэтому появились проблемы. Да, конечно. Сегодня дебютировали в составе «Помазан», Дебютировал на третий Как вы оцените их игру? Особенно. Ну, я бы не стал выделять игру кого-то э, дебютантов. Почему? Потому что играет команда, а не какие-то отдельные игроки. Обычно, если ты выделяешь отдельных игроков или там что-то, то ничему хорошему не приводит. Поэтому как получилось, так получилось. Хорошо. Шапка два ночи сыграла на ноль, сегодня появится по мазану. Причина Опять же, объективная причина. Я не хочу их озвучивать. Да, еще вопросы? Спасибо, Все. коллеги. До свидания. Спецконференшин закончил.